всем привет меня зовут эрик сегодня я вам расскажу про audi q7 который находится за мной и о 6 типов автомобилей которые не стоит покупать итак поехали Вообще, Audi Q7 это довольно-таки распространенная машина была. Она выпускалась с 2005 по 2015 год в данном кузове. Если смотреть премиум сегмент, главным конкурентом Q7 это будет Mercedes GL, да? Он раньше назывался, сейчас он называется GLS. То есть он прямой конкурент, он в той, в той же ценовой категории находится. Также ее конкурент более премиальный сегмент Porsche Cayenne. Они построены на одной базе, но Porsche немножко имеет покороче кузов. Если смотреть автомобили десятилетнего возраста, то цена будет от 800 до миллиона в среднем, в зависимости от комплектации и состояния. Так чем же неприятно эти утопленники? Давайте разберем. Вода попадает под обшивку дверей, под изоляцию пола, в выхлопную систему, в систему отопления, в двигатели в некоторые части. Если для одних автомобилей такое бедствие терпимо, то для других это серьезное вложение в ремонт в авто после потопа. Как правило, сильно страдают автомобили европейского производства. Это чехи, немцы и французы. Они богаты различными блоками управления узлов и агрегатов. Проблемы могут начаться далеко после водных событий. Остаточная влага может находиться глубоко в узлах, агрегатах и блоках управления. И они могут сработать как мина замедленного действия. Во-первых, необходимо проверить автомобиль в автосервисе. Покажите автомобиль электрику. Если есть нарекания или замечания, что автомобиль ведет себя несвойственно, открываются двери или закрываются сами по себе, или при заводке возникают какие-то неполадки с электрикой, загораются какие-то лампочки, обратитесь, пожалуйста, к электрику. Также, если вы поднимете автомобиль на подъемник, у автомобиля есть в лонжеронах, в больших рычагах есть технологические отверстия, загляните, пожалуйста, под них. И посмотрите, есть ли там какие-то соли, отложения, либо, возможно, началась уже коррозия этих мест. Если вы выяснили, что автомобиль побывал в потопе, и также он европейского производства, то мы не рекомендуем вам этот автомобиль. Здесь все как положено. Интерьер, то есть, как у самого благородного немца. Это настоящий алюминий в отделке. Настоящая кожа в отделке сидений, рукоятки, то есть эслайновский руль, который состоит, например, из перфорированной кожи и сплошной. И также очень мягкие материалы. Ну, не прям очень, но, но они мягкие. Вот. Для автомобиля 2008 года, то есть это был вообще шик, блеск, красота. В данной премиальной комплектации идет Audi-система Bose. Тут очень много динамиков Наверное 7 или 8 И сейчас мы, сейчас мы увидим В багажнике стоит саббуфер. Он там в докатке находится То есть это базе Все это так делают Со всеми автомобилями Так про аудиосистему Которую я говорил а, Посмотрим вообще багажник какой Он довольно таки многофункциональный Имеет э, такие вот полости пластмассовые Ну немцы они вообще заморачиваются по этому. То есть залезть какую-нибудь епошку Там вообще ничего этого не будет Вот а, Здесь можно открыть Вот тот самый саббуфер про который говорил. То есть для того, чтобы вам снять запаску, докатку, чтобы поставить, нас сначала вытащить сабвуфер отсюда, да? То есть вот он находится. То есть он вот такой. А потом уже ставить докатку. Не покупайте автомобиль после такси, так как он имеет э, малый ресурс, большой износ, и маловероятно, что вам будет продавать такую машину таксо-моторный парк. Скорее всего, вы, вы встретите такую машину, с рук какого-нибудь посредника В большинстве случаев будет скрыто состояние автомобиля Будут манипуляции с пробегом Будут манипуляции с кузом автомобиля И маловероятно, что вы будете знать, что это машина просто такси И она будет продаваться, как обычная гражданская Поэтому понимайте, что Соляриса, Логаны, ларгусы Симест Семест Очень популярны у таксистов И не поддавайтесь иллюзии, что вам попался дешевый, хороший автомобиль с первых рук Такое бывает очень редко Автомобили с автошкол, конечно, лучше, чем после такси, но вы должны понимать, что на этих автомобилях учились ездить, и ошибок, связанных с началом движения, эксплуатации, парковки, ну никак не избежать. И вы должны знать, что у этого автомобиля не было нормального собственника, а был инструктор, который учил своих учеников ездить на этой машине. Состояние узлов, агрегатов, кузова и других частей будет соответствующее. Последующих ремонтов этого автомобиля не избежать. такой красавец мотор восьмицилиндровый 42 дизель он очень мощный очень тяговитый то есть и вообще если не ошибаюсь там в районе шести с половиной 7 секунд у нее старт от 0 до сотни а если взять например 3 литровый дизель да у него будет крутящий момент 500 ньютон метров то есть это нормально вообще для ее веса а здесь в 42 760 ньютон метров вы прикиньте то есть, ну это просто зверь какой-то. Заднее места довольно-таки много. Я сижу, то есть я не скажу, что я дам 2 метра роста, мой рост примерно 176 сантиметров. То есть мне места здесь хватает. Я с собой сажусь. И также я могу еще, например, вот это свое сиденье еще под, подрегулировать, уложить назад. Также здесь есть еще подогрева задних сидений. Сейчас даже корейцы почти у всех машин свои задние сиденья греют Но тогда этого не было. То есть это ставилось только вот супер-супер премиум. Конструкторы – это автомобили полностью разобранные, везенные в Россию как запчасти и собранные уже на нашей территории. Как правило, автомобили они довольно-таки свежие, но регистрируются они под старые автомобили. И, соответственно, в документах они старого года, а на внешность они очень хорошо выглядят. Но бывают автомобили еще так называемые распилы. А что перед вами – конструктор или распил, нужно выяснить в техническом центре. Если конструктор возможно купить ради экономической выгоды, то распил крайне не рекомендуется. Неизвестна технология сборки автомобиля. Непонятно, развалится ли машины после ДТП и все ли узлы и агрегаты работают должным образом. В случае ДТП страховая компания будет оценивать ущерб вашего автомобиля согласно году выпуска вашего автомобиля по документам. Автомобили с криминальным прошлым. В настоящее время есть практика продажи автомобилей, найденных после угона. Эти автомобили продаются страховой компанией, в них изменены номера двигателей кузова, есть соответствующие изменения в документах, проведена экспертиза в органах ГИБДД. Если посмотреть на них с юридической точки зрения, то к этим автомобилям претензий нет. Но вы должны понимать, что эти автомобили на 5-15% ниже средней рыночной цены. И купив такой автомобиль, вы не выигрываете цене, потому что вы будете продавать дальше его с таким же дисконтом, с которым вы его купили. Продать в кредит такой автомобиль не получится. большое количество собственников. Большое количество собственников в автомобиле вас должно насторожить. Давайте разберем, большое это сколько. Современный автовладелец использует свою машину, по моим наблюдениям, от полугода до трех лет. Поэтому, если вам попался автомобиль, который меняет владельцев более двух раз за год, то вам надо насторожиться. Если ответом будет смена автомобиля, по причине автокредита первого собственника, дабы избежать своей ответственности перед кредитором. Либо имеется скрытый дефект в автомобиле, либо мутные схемы передачи от одного владельца к другому, которые не связаны родством, одной фамилией, общим родителем, общим местом проживания. Да и вообще будет вранье продавца, то вам надо отказаться от этой машины и просто забыть про нее, как страшный сон. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам будет интересно а, услышать про другие автомобили, пожалуйста, пишите в комментариях. И также мы находимся в центре, да, который будет нашим новым домом. И если вам интересно о том, что будет происходить здесь, о тех процессах, о тех людях, которые нас будут посещать, пожалуйста, также пишите, не стесняйтесь. Мы эти вопросы в дальнейшем очень подробно объясним, откроем и до вас донесем. Все, до встречи, пока, всех благ.